Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Хочу показать свой результат. Год назад я снимала видео. Вот из этого бугенвилия я формирую бансайт. И посмотрите, какой результат. Ну, во-первых, как она цветет. Корни стали утолщаться. В прошлом видео я говорила, что буду держать вас в курсе, как у меня это бугенвилья развивается и что с ней происходит. Но сейчас за год уже, конечно, подзабылась, что я с ней делала. И я вам сейчас напомню. Буквально 2-3 минуты из прошлых видео. А потом продолжим, и я расскажу, какие у меня планы на это растение. Буду делать бонсай из бугенвилья. Я вот такой вот более плоский горшок набрала для бансая. То есть она у меня сейчас вот такая вот, неприбранная, большая. Сейчас здесь ой, пенопласт уберу. То есть я половину корней, даже больше, сейчас буду вообще убирать. Эти мелкие корешочки. Так, сейчас я ее полностью стараюсь разобрать. То есть мне нужно найти у нее такие довольно-таки крупные корешочки. Видите, я убираю ей корневую вместе с землей. В я очень такая, могу сказать, живучая растение. Вот здесь как раз я вижу у нее корешочки. Вот здесь вот такие вот толстенькие. Бугенвилле нужно просушивать, ей не нужно постоянно делать увлажненный грунт, ей полезно делать пересушку, горшочка полностью. Ну вот что у меня уже получается, я хочу, чтобы у нее стволик был и какие-то корни поверх утолщались, что. и когда убираешь э, вот ее корешочки, вот так вот чистишь, у нее утолщаются корешочки, вот эти вот основные. Что нам и нужно. Сейчас я еще их промою, корешочки, чтобы мне было видно. Это, конечно, потребуется время, чтобы нарастить корешочки такие толстенькие. Года два минимум, то и больше. что я хочу, же, чтобы вот эти вот корешочки у меня были на виду. В общем, понадобится проволока. Я их сейчас там зафиксирую. Сейчас еще одну сюда протяну. И их вот так вот просто загну, чтобы они не вылезли. Это чтобы зафиксировать а, свои растения, потому что оно самостоятельно не сможет стоять. И вот теперь мне нужно ее вот так вот зафиксировать, чтобы она держалась. С одной стороны, ну, то есть это временно, потом проволоки это здесь не будет. И теперь корешочки нужно разложить. Но это не конечная пересадка, то есть ее нужно будет приподнимать постоянно и смотреть за корешочками, как они развиваются. Но они должны вот здесь вот утолщаться. Так... Ну, начнем, наверное, с этих вот, я просто не пойму, как Ну, вот я и некоторые веточки подрезала, пока решила ее оставить так. А потом посмотрю. Буду держать вас в курсе, как она у меня развивается. Ну, продолжим видео. Вот такая красавица получилась. Я считаю, что результат прям вообще хороший. Посмотрите, сколько у нее цветных предцветников, Еще сколько не нераскрывшихся вот предцветников. То есть у нее цветение вот началось, она будет свести все лето. Хотя она и в том году уже а, цвела у меня. После этой обрезки, обрезка была где-то весной, а в конце лета она уже у меня цвела. Это у меня Бугенвиллия сорт Глабра. И многие знают, что именно этот сорт в квартирах и в помещении очень плохо цветет. И все же я ее вынесла на веранду вот ранее весной. И посмотрите, какая красота. У нее прям яркие такие прицветники. Красотка, конечно. Хочу вам показать здесь корневую систему. Вообще она сидит у меня в таком плоском, плоском горшочке. Смотрите, какое пошло утолщение корней. Я уже говорила, что я формирую бонсай. То есть мне нужно нарастить ей такие толстые, хорошие формы корней, чтобы потом приподнять. Это бугенвилия у меня выращенная из моего черенка. И поэтому мне приходится ей наращивать корни, чтобы они имели формы какие-то. Если бы это, конечно, взрослое растение было, то тогда бы было проще. Там просто можно было корневую очистить и посмотреть, и сразу приподнять, да, и вот, пожалуйста, бонсай получился ну, в плоской, естественно, посуде. Как вы видите, здесь у меня еще проволока. Я ничего не доставала. Я не хочу ее доставать. Просто я хочу ее вот это лето, чтобы она еще здесь посидела. Грунт, естественно, скудный, очень скудный. Одни корни. Я уже даже вижу, что у меня там из горшка тоже есть, виднеются корни. Видите? В общем, до осени она у меня будет расти, как растет. А осенью я посмотрю, что у нее там с корневой системой. Обязательно сниму видео. Может быть, и придется еще какие-то корешочки подрезать, чтобы силы было больше вот у этих корней, которые вот здесь вот прям видны. Чтобы они сильнее развивались и утолщались. Горшочек я менять ей не буду, я ее оставлю в этом горшочке, он очень хорошо смотрится и в принципе он, я и говорю, что он не глубокий, тем более у меня же там еще и дренаж, то есть тут грунта практически нет. Я в общем довольна своим результатом, мне нравится как она развивается и цветение у нее обильное. Ну Вообще для бугенвиллии, если кто не знает, обрезка это, конечно, очень хороший стимулятор для цветения. Если у кого-то не цветет бугенвилия, конечно, это нужно делать все обрезкой, обрезать, не жалеть. Это лиана, она очень быстро растет. И омоложение корневой системы, это тоже хорошо очень действует на растения. Я это уже и говорила, и у меня видео тоже есть, как омолодить корневую систему. В общем, если кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Вы же сами видели э, у меня в видео, как я ей сильно прям чистила корни, практически оставила совсем немного корневой системы. И она прекрасно, прекрасно перенесла, и я говорю, в скором времени она уже зацвела после той даже обрезки из комментариев я уже знаю что многие подписчики уже ну, заболели можно сказать этим растением и уже многие приобрели так что я думаю уже научились укоренять сами и видимо уже все равно черенки есть укорененные, так что можете пробовать, экспериментировать, вот с бугенвилями тоже очень интересно, не только с адениумами, но и с другими растениями тоже очень интересно формировать корневую систему, так что дерзайте, не бойтесь ничего обстригать, резать, чистить корневую систему, увидимся в следующем видео.